Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим об искореняющих обработках. Зачем обрабатывать сад осенью? Ведь, казалось бы, мы сняли урожай, и можно спокойно почевать на лаврах, варя варенье и так далее. Нет. Дело в том, что осень – очень важный период для подготовки сада к будущему сезону. И искореняющая обработка – это завершающий этап подготовки сада к зиме. Для чего она проводится? Ответ в самом названии – искоренение. Для того, чтобы свести к минимуму, убрать тот инфекционный запас болезней, который накопился у нас за сезон роста и развития. Дело в том, что болезни в течение весны, лета, осени размножаются просто массово. Особенно в нашем климате. Дело в том, что только парша способна за одно лето дать не менее 6-7 поколений. Представляете, сколько инфекций накапливается в саду, только на яблонях и грушах? А ведь еще множество других болезней, которые готовы перезимовать и весной приступить с новыми силами к борьбе с нашим урожаем. Поэтому мы готовимся к борьбе уже сейчас, осенью. Проводим искореняющую обработку. Когда ее проводим? После съема урожая. Дело в том, что препараты, которые мы используем, не такие уж безвредные, соответственно. Поэтому с опрыскивателем идем в сад после того, как сняли последнее яблочко. Еще один маленький момент. Искореняющие обработки, например, мочевины, призваны не только уничтожить инфекцию, но и помочь дереву избавиться от листвы. Дело в том, что мочевина как один из препаратов, который используется для искореняющей обработки, еще может и ускорить листопад. Дерево одномоментно сбрасывает листву, которую вы можете собрать и переработать. Чем мы можем обработать? Самое распространенное это крепкий раствор мочевины, либо селитры. Но мочевина у нас более распространена, мочевина, она же карбамид. 7-8% раствор мочевины, которым мы опырскиваем свои плодовые, и ягодные кустарники выжигает накопившуюся на листьях инфекцию, которая готова вместе с листиками опасть на землю и перезимовать, уничтожает споры, уничтожает мицели, уничтожает те плодовые тела, в которых зимуют эти споры. Далее, это, конечно, медный купорос и бордоская жидкость. Это, можно сказать, более тяжелые, серьезные препараты, поскольку медь да, – это тяжелый металл, которого избыток не очень хорош в саду, в природе в целом. И медный купорос либо бордоскую жидкость мы будем использовать в том случае, если инфекционный фон у вас очень высокий, если ситуация с болезнями неблагоприятная, в саду было очень много парши, а еще очень много раковых болезней. Дело в том, что осенью, во время листопада, на побегах, в том месте, где опадает листочек, образуется маленький рубчик, листовой след. Это маленькая ранка. Именно попав сюда, внедряются споры раковых болезней, и обработка препаратами меди перекрывает им доступ на наши растения. Если же у вас в саду все хорошо, то медный купорос можно оставить на весну и ограничиться обработкой мочевины. И, наконец, железный купорос. Железный купорос, как фунгицид, очень и очень слаб и применяет его в первую очередь для подготовки виноградных лос и других лиан к зиме. Дело в том, что обработка их крепким раствором железного купороса, 4-5%, вызывает одревесневание, задубление, коры у лозы. И в результате она очень хорошо уходит в зиму, меньше повреждается за зиму болезнями и морозами. Поэтому для защиты от болезней в саду лучше всего применять мочевину, селитры а либо препараты меди а купорос оставить для обработки виноградных лоз а также для борьбы с лишайниками которую оптимально проводить именно сейчас в осенний период после съема урожая какие растения нужно и можно обрабатывать мочевины медным купоросом в принципе практически все плодовые деревья, без исключения. А также большинство ягодных кустарников, таких как смородина черная, красная, белая, крыжовник. Э, осторожно применять на тех растениях, у которых листья сохраняются весь сезон. Здесь лучше применить препараты меди, если ситуация не очень хорошая. Это, конечно же, земляника садовая, это голубика. Для них применение мочевины в регламенте не предусмотрено. Не вредно ли избыточная доза азота? На самом деле нет. Дело в том, что попав на лист, который уже готовится опасть, в растение мочевина практически не всасывается. А обрызганный в мочевины лист, упавший на землю, даже если вы не успели его убрать осенью и оставили под зиму, затем очень быстро разлагается и рассыпается. Иногда э, спрашивают, у вас в саду очень чисто, вы, наверное, очень чисто выгребаете. Нет. Дело в том, что э, из-за большого количества деревьев не всегда успеваешь удалить всю больную листву. Иногда она остается. И дело в том, что за зиму, за начало весны с подтеплением листва, вот эта обработанная мочевиной, рассыпается очень быстро. Фактически возвращая все питательные вещества которые в ней были в почву что касается препаратов меди то здесь самое главное не превышать концентрацию 2-3 процента раствор медного купороса либо бардоской жидкости и вредного влияния практически не будет таким образом Правильно проведенные искореняющие обработки без превышения концентраций помогают нам облегчить свою борьбу с болезнями в будущем сезоне, помогают подготовиться дереву к зиме, сохраняют его здоровье, предотвращают заражение раковыми болезнями, если мы используем медный купорос либо бордоскую жидкость. И, соответственно, положительно сказываются на общем, состоянии нашего сада. Поэтому обязательно проведите искореняющую обработку в сухой, хороший осенний вечерок и, конечно, это все положительно скажется на общем состоянии ваших деревьев в будущем году. А сейчас я хочу вам рассказать о очень интересном э, изобретении, приспособлении для того, чтобы облегчить садоводу формирование кроны. Некоторые сорта обладает очень нехорошей особенностью, это заложено генетически, острый угол отхождения ветвей. Либо бывает садовод где-то упустил из внимания, не подформировал, не подрезал и образовалась острая развилка и не хочется терять ветку, потому что она идет в нужную сторону. Тогда на помощь приходят специальные отгибатели. Издревле наши деды и прадеды использовали самые разные приспособления для того, чтобы сформировать дереву правильную крону. Это были различные распорки, это были грузы. Считалось особым шиком подвесить к ветке, которая имеет очень острый угол отхождения, подкову, на счастье. Либо камни, либо зацепляли веревкой, оттягивали ветку в нужном положении и дальше колышком закрепляли в земле. Согласитесь, это не всегда удобно. Скорее наоборот, это очень неудобно, особенно когда вам нужно ухаживать за деревом. Веревки часто пережимают ветки. В результате мы вместо того, чтобы получить хорошую ветку, мы теряем ее часть. Сейчас вот разработали вот такое простое абсолютно приспособление, которое позволяет отогнуть ветку и закрепить ее в оптимальном для кроны, для увеличения ее прочности, положении. Заметьте, здесь нет ничего лишнего. Но как ее применить, как ее правильно закрепить, мы сейчас с вами и посмотрим. Итак, как мы проводим отгибание при помощи этого приспособления? Вот этой вот частью располагаем к стволу под той веткой, которую собираемся отогнуть. Зацепляем. После чего аккуратненько отгибаем ветку, которую нужно закрепить в правильном положении и зацепляем крючочком. Обратите внимание, что этот крючок не пережимает ветку, не травмирует ее. В таком положении мы оставляем вот это приспособление, этот отгибатель ветвей до того момента, пока ветка надежно не одревеснеет и не закрепится в правильном положении. Видите, здесь какой острый был угол и какой он сейчас стал. Вот здесь у нас очень острый угол отхождения, менее 40 градусов, опасная такая развилка. Но ветка располагается в очень хорошем месте. Здесь практически ей заменить или нет, нет других веток. Остается пустым сектор кроны, и мы должны ее любой ценой спасти. Сохранить при этом так, чтобы это не сказалось на прочности кроны в будущем. Итак, берем отгибатель. Заводим за стволик под веткой, которую мы будем отгибать. Отгибаем веточку и закрепляем в нужном положении. Обратите внимание, как она изменила свое положение. Приобрести эти приспособления можно, перейдя по ссылкам в описании ролика или отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Сейчас лучшее время для заказа, так как цена значительно снижена. В сезон дачных работ цены обычно поднимаются. На этом у меня все. Не забудьте провести искореняющую обработку, приобрести для своих молодых деревьев в первую очередь это касается тех, кто посадил недавно деревья, которые только закладывают крону вот это приспособление для отгибания ветвей, задавайте свои вопросы, ставьте лайки и до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок.